О а потерянной любви не жалей, И вернуться никогда не проси, Как ты в детстве отпускал голубей, так ее ты отпусти и прости. Не жалей своих исплаканных глаз, Не жалей своих изрезанных рук. Все, что было в жизни, будет не раз, Разомкнется кем-то замкнутый круг. Снова снег сойдет, исхлынет вода. Лишь в весенний ярко-солнечный день Может вспомниться тебе иногда белым облаком. Субтитры а